Сюда. Сюда, да? Сюда, да? Значит. Так, а, это очень хорошо. Наталья Егревна, у меня к вам сразу паспорт. Там записали, здесь записали, прям контроль. Наталья Игоревна, я сразу хочу сказать, что я буду наш разговор на видео снимать, предупреждаю вас объяснить, почему, или вы не против? Попробуйте объяснить. Ну, в общем, во-первых, у меня есть на то все федеральные основания, федеральные законы, конституция, указ президента. Во-вторых, во значит, последний раз, когда я здесь был, со стороны судебных приставов было оказано на меня давление некое. Вот. И во вторых, как бы в качестве защиты себя я снимаю. Вот. Так, паспорт. Ага, спасибо. Все. В общем, у меня несколько вопросов. Первый по поводу коллекторов. Вы можете ответить на него? Вы уполномочены вообще? По поводу коллекторов? Коллекторских служб. специалист ответит. Еще какие вопросы? Так, хорошо. То есть неуполномоченного, да? Ну, сегодня вам ответить на этот вопрос, просто другой. А, другой. А, ну все, хорошо. Тогда у меня, пожалуй, основной вопрос. По исполнению. у вас вопросы по исполнительному прогнозу? Смотрите, у меня есть, значит, основной вопрос, который я хотел вам задать. Я сейчас немного зачитаю, чтобы вы поняли вообще целость моего вопроса. Значит, президент Российской Федерации издал указ 9 марта 2004 года номер 314. Вот э, о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Вот в пункте 13 образовать, значит, Федеральную службу судебных приставов, передав ей функции, министерству юстиции, ну и так далее – в 26, 26-м пункте настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением положения настоящего указа в отношении, и здесь перечень э, органов государственной власти исполнительной. И вы также здесь фигурируете в списке Федеральной службы судебных приставов, которая вступает в силу после вступления в силу соответствующих федеральных законов. То есть до сих пор, до семнадцатого года, до сентября, нет федерального закона о создании вашей э, службы органов тире. вот то есть э, еще момент такой у меня есть подожди, выписка подожди, секундочку мы орган исполнительной власти угу. а, сейчас вы мне говорите про законодательные да? угу. вот. органы исполнительной власти и законодательные как вы знаете это разная ну, у нас по конституции три ветви власти, да. да. Исполнительный, законодательный, судебный, да. насколько я знаю. Но это не к исполнительной власти. А кому? Законодательный. То есть, нет, а на основании... Вот можно я договорить буквально договорить. еще чуть-чуть, да. Вот, у меня, и вы поймете, у меня есть выписка, значит, на ваш орган. Здесь город Тула, улица 9 Мая, дом 1. И в основном в виде деятельности, как бы... Здесь также вот деятельность полномочных представителей президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и субъекта Российской Федерации. То есть, опять же, здесь не указано, каких органов исполнительной власти. И у меня вот вопрос: на каком основании вы сами действуете как исполнительной власть? Мы да. наша служба действует на основании указа президента, да, положения Федеральной службы судебных представь. Номер какой? То а есть вы... конкретно нужны законы? Подождите, Я вам... конкретно вам закон. У нас в общем доступе находится данная информация. Пожалуйста. Я не нашел. Ну, вот, федеральный закон о судебных листах. Какой, какой именно? Какой именно? Да, от какого числа? Вот у меня указ на руках от 9 марта 2004 года, и по сей день как бы нет федерального закона о создании службы 18, вашей. Федеральный закон о судебных приставах от 21 июля 1997 года, 118 угу. ФЗ. Да? Вот я вам объясняю, то что За, получается... федеральный закон, а я вам говорю, на основании чего мы действуем, федеральный закон о исполнительном производстве, да? угу. то 29, тоже знаете. Вот. Есть также положение о Федеральной службе судебных приставов, да, главный, который я уже вам сказал. Uh -huh. Они указом Президента, да, утверждены? От четвертого пока uh -huh. вот. Есть положение о Территориальном уровне, и есть указ Президента, сам вот этот вот 13-16. Ну, насколько изменяет. не изменяет мне память по математике, как бы 97-й год был раньше, чем 2004-й год. И поэтому, как бы, Получается так, что а положение... То, что, а то, что и вносится изменения, дополнения, это никак, да? А нету после 2004 года нету никаких изменений в создании вас как органа исполнительной власти. Я, я сейчас поясню немного. Я просто изучаю правовую деятельность как бы, и наткнулся на вас как исполнительный орган. И возникли вследствие этого у меня вопросы. То есть получается положение федерального закона после 2004 года создания вас нету. Я вам зачитал еще два пункта, которые передают функции вам как Федеральной службы судебных приставов. И второй пункт то, что э, ваш орган вступает в силу после создания федерального закона. Указа президента, его нету до сих пор. То есть, получается, таким образом указание на будущее время, вступление в силу соответствующего закона, указывает на его ненахождение в действии. И, соответственно, не может быть служить указанием на нахождение в действии федерального закона, который вы сказали 21 июля 1997 года, о судебных приставах. Вот, понимаете? У меня возник вопрос, на каком основании вы сами действуете, на каких федеральных законах? Я вам сказала, на основании каких законов мы действуем, и на основании каких-то других нормативно-правовых актов. И если, ну, скажем, есть вопросы все-таки к законодательству, законодательному uh -huh. органу и к каким то проектам, то, наверное, вам надо в законодательные выступить. Ну это, да, это потом, в дальнейшем. Просто как бы вы э, в Туле, почему я в Туле обращаюсь? Потому что вы как часть целого судебных приставов. Поэтому почему бы и нет? Вы должны знать, на каких основаниях вы сами действуете. ну вы утвержд, утверждаете, что от 1997 -го года вы о судебных приставах я действуете. Судебных приставов, да, от 1997 -го года, да. На основании указа положение Федеральный закон о судебных приставах, федеральный закон об исполнительном производстве, ну и если какие-то есть на круги правовых. Прессах. Ну, их в общем нету, я вам хочу сказать. То есть вы как орган не созданы. Вот Мы что. Созданы Но я вам вот только что про прочел указ президента, указ президента 9, 9 марта. Положение о Федеральной службе судебных приставов, оно утверждено, конечно же, президентом, поэтому угу. говорить о том, что. Президенту мне утверждено, и это, конечно, тоже абсолютно. Ну, я вам только что вот зачитал <кх> положение, то, что э, вас упразднили, но вас не создали. Вот только, только что. То есть, получается, опять же, положение 1997 -го года, оно недействительно. Вот. И, опять же, выписка свежая, <пишут> она сделана... Э, у меня... Можно буквально начать, неделю назад, и здесь вы не фигурируете как в основном в виде деятельности, как Федеральная служба судебных приставов. Тут сказано, что просто орган исполнительной власти. А какой орган именно? Правоохранительный или там служебный, ну, какой-то другой орган. Вот выписки. Федеральная Федеральная вот выписка есть основные задачи, основные задачи. Есть, которые урегулированы нормативно-правовыми актами. Но их нету. Такая же ситуация обстоит и Федеральная службы судебных приставов Российской Федерации. Здесь, в принципе, то же самое. Здесь это Москва, опять же, вот на выписке на руках у меня. Тут также не сказано. Просто исполнительные власти и все. То есть вот у нас, получается, налоговая, это государственный орган, опять же, исполнительный, который подтверждает мои слова, что вы как структура не созданы. Поэтому как бы я приехал к вам и узнать, на каких основаниях вы работаете. Чисто для своей практики, для усовершенствования своей правовой деятельности, может быть, я не прав, вот вы мне объясните, но, как казалось, вы сами не знаете. Я вам объясняю. Но ну я понял, что вы объяснили на что ссылать.